зеленого анхора на ладонях снежного чемгана расцветает мой любимый город ярче небо звезд его сияние здесь нашли друг друга папа с мамой здесь я родилась любимой самой вот и мои счастья подрастают ради родней, что не бывает. В нем куранты. и в тени проспектов и бульваров дремлют необъятные. Слетают с И на деревьях цветут цветы